22 января в доме Салят города Казани прошел очный этап премии «Студент года-2016» в номинации «Гран-при». Успехи участников в учебе и в науке, в культурно-массовой работе и в спорте, а также в студенческом самоуправлении оценивали компетентные члены жюри. Заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Татарстан, президент Лиги студентов и другие. В очном этапе честь своих учебных заведений отстаивали многие, но самое активное участие приняли представители Казанского федерального университета. Подготовка велась очень продуктивно. Я начал примерно за три месяца до начала старта этого конкурса. Нашел специалистов, мне помогли. Это была большая сложность в том, как подготовиться. А очень этап помогала команда первичной профсоюзной организации, мой наставник Виноградова Юлия Владимировна, потому что оттачивали выступление и последние напутственные слова я получил от нее. По итогам очного этапа финалистами ежегодной студенческой премии Республики Татарстан стали Нафис Сирозиддинов, студент Казанского федерального университета, Диляра Баширова из Поволжской академии спорта и туризма, Кирилл Сафонов, студент университета управления ТИСБ и Ирина Барова, учащаяся Казанского национального исследовательского технологического университета. Делали электронную презентацию, продумывали концепцию общую совместно с усилиями команды. Самое сложное – это собрать все в едино, объединить все, сказать самое важное за пять минут, не переборщить, потому что это тоже не свойственно для меня сказать только о самом важном. Я считаю, вот это было самым сложным. Победители всех номинаций мы узнаем 25 января. Татарстан гордится студентами, которые вносят большой вклад в развитие нашей республики. Уровень Понятно дело, что из года в год растет, поражает не просто студенты, поражает то, что они уже к этому моменту смогли сделать в жизни. То есть это завоевано, у них уже все, по-моему, все, что можно. И я хотел даже задать вопрос ребятам, а что вам еще нужно? Значит, у вас есть все. Вы в этой номинации взяли лучшие в республике, в этой номинации вы лучшие в республике. Участвовали во всех, наверное, во всех мыслимых, немыслимых проектах, молодежных и студенческих, даже в тех, о которых, может, я даже где-то и не слышал. Аделя Шемилова, Вера Князева, Ринета Богданова, Универ Ньюс.